Как быстро восстановить обоняние после COVID-19? Обязательно поделитесь этим видео с вашими родными и близкими, особенно с теми, у кого возникла проблема обоняния после COVID-19. Снижение или отсутствие обоняния после новой коронавирусной инфекции идет по двум причинам. Во-первых, сохраняется отек слизистой оболочки верхних отделов носа, там где расположен обонятельный анализатор и это приводит к тому что нервные клетки сдавливаются и хуже работают. вторая причина это непосредственно вирусное поражение самого обонятельного нерва которое также приводит к тому что обоняние или снижается или полностью отсутствует исходя из этих причин вытекают два направления по которым мы должны действовать при снижении нарушения обоняния после ковида Первое, это снимать отек слизистой оболочки. И второе, улучшать работу непосредственно самого обонятельного нерва. Как определить, сохраняется отек слизистой оболочки после коронавирусной инфекции или нет? Ориентируемся по симптомам. Если сохраняется отечность слизистой оболочки, особенно верхних отделов носа, это проявляется гнусавостью, гундосость так называемая, это проявляется заложенностью носа, может быть чувство распирания в области переноса, может быть чувство давления в области лба, за щеками. Это может проявляться тем, что возникает ощущение стекания из носа в носоглотку. Все эти симптомы являются показаниями для того, чтобы посетить лорача и действительно определить, сохраняется отек или нет. Такую отечность мы лечим, как правило, топическими местными интраназальными стероидами, которые помогают снять эту непосредственную отечность быстро и эффективно. Но назначаем мы эти препараты, а они на основе маметазона, флутикозона, назначает их, как правило, врач. Схемы индивидуальные, схемы разные, имеются противопоказания, поэтому для того, чтобы Использовать эти препараты лучше обратиться к врачам. Конечно, значительно сложнее с восстановлением рецепторов, потому что мы знаем, что нервы, они практически не восстанавливаются. Но и здесь существует три направления для того, чтобы быстрее восстановить свою обонятельную функцию. Первое – это увлажнение слизистой оболочки, улучшение ее работы для того, чтобы лучше и комфортнее было непосредственно самому обонятельному нерву. Второе – это улучшение работы всей центральной нервной системы. И третье – это обонятельный тренинг как инструмент для более быстрого восстановления обонятельного анализатора. Как мы можем улучшить работу слизистой оболочки? И на самом деле это самый простой момент. Для того, чтобы улучшить ее работу, нужно ее просто увлажнить. Для этого мы заботимся о том, чтобы дома была хорошая температура, не больше 24 градусов Цельсия. Хорошая влажность 50-60%. И плюс мы увлажняем слизистую оболочку или физиологическим раствором хлорида натрия 0,9%, который можно купить в аптеке, залить в любую брызгалку и пшикать в нос. Или использовать препараты с морской водой, но изотонические, не гипертонические ни в коем случае, а изотонические, которые по концентрации соответствуют физиологическому раствору. Используем мы эти препараты 2, 3, 4 раза в день. Все зависит от того, ощущается у вас сухость в носу или нет. Если вы сухость не чувствуете, достаточно увлажнять утром и вечером. Если вы ощущаете сухость, можно это делать и чаще. Также мы иногда назначаем масла для увлажнения слизистой оболочки, которые индивидуально могут улучшать ее функции. Как правило, это такие масла, как облепиховое, или есть комплексное масло на травах, бальзам Караваева, Витаон, отлично смягчает слизистую оболочку. Но для использования этих масел имеются противопоказания, как правило, это аллергия на цветение, аллергия на травы. Поэтому если вы аллергик, то эти масла лучше не использовать. Для того, чтобы улучшить работу центральной нервной системы, мы назначаем витамины группы В, которые способствуют улучшению работы как центральной нервной системы, так и ее периферических отделов. Это витамины В1, В6, В12. Как правило, мы назначаем комплексные препараты, которые содержат все эти витамины. Курс лечения, как правило, назначаем от 10 дней до 3 недель. Существует отличный инструмент для того, чтобы быстрее восстановить обоняние. И называется он обонятельный тренинг. Для того, чтобы вам проводить обонятельный тренинг в домашних условиях, вам нужно приобрести, записывайте, 4 арома масла со вкусами, которые вам нравятся. Это может быть цветочные ароматы чаще всего, да, роза какая-нибудь, лаванда. Это может быть аромат кофе, это может быть аромат апельсинов. То есть вы выбираете четыре аромата, и здесь очень два важных принципа. Первый, это этот аромат должен вам нравиться. И второй принцип, вы должны отлично помнить нотки этого аромата. Вот вы должны помнить его настолько, как будто вы... Недавно две минуты назад его понюхали, и тогда это будет работать. Что еще нам потребуется? Нам потребуются герметичные банки. Если у вас нет маленьких удобных баночек дома, вы можете купить контейнер для мочи, который герметично закрывается, пластиковый удобный. Ну и нам потребуются ватные диски, которые наверняка найдутся в каждом доме. Что мы делаем? Берем непосредственно арома масло. Капаем его на ватный диск, несколько капель, и кладем этот диск в контейнер. Подписываем, маркером подписываем этот аромат. И так мы проделываем со всеми четырьмя маслами четырьмя контейнерами. Что мы делаем дальше? Непосредственно приступаем к самому ароматренингу, к самому обонятельному тренингу. Мы подносим контейнер к вашему носу и начинаем вдыхать. При этом вы стараетесь вспомнить этот аромат, стараетесь его как бы уловить и почувствовать. Делаете вдохи на протяжении 20-30 секунд. Дальше вы полминуты отдыхаете, берете следующий аромат и снова на протяжении 30 секунд делаете вдохи и вспоминаете этот аромат все это вы проделываете со всеми четырьмя контейнерами с четырьмя ароматами как часто делать обонятельный тренинг я рекомендую это делать 2 3 4 раза в день насколько вам позволяет время чем чаще вы это будете делать тем быстрее будет восстанавливаться ваш обонятельный анализатор. Лечитесь правильно. Желаю вам крепкого здоровья. Надеюсь, вам все понятно. Если есть какие-то вопросы, пишите их в комментариях. Увидимся. Пока.